Всем привет! Сегодня я буду запускать новый проект по терочке. Суть заключается в том, что я буду бивать боссов только тем лутом, который выпадает с предыдущего босса. Смотрите, есть такая штука, она называется босса Checkings, или короче, как-то так. И там все боссы расположены по порядку ну, прохождения игры, от самого простого до самого сложного. Так вот, сейчас я убиваю в деревянной броне с помощью лука и купленных у первого продавца, у самого первого продавца стрел. Потому что, ну, просто первого оружия, по сути, нет. Оно либо крафтится, либо вот я решил просто купить. Я думаю, это, в общем-то, нормальное условие. И еще сейчас выберет что-то со слизни. да. Я не буду выбивать по миллиону раз со слизни, Я просто буду использовать весь дроп, который возможен. Кстати, я прохожу не на эксперте. Вот со слизни возможно выбить всю броню ниндзя, значит я буду использовать всю броню ниндзя. Также я буду использовать и всегда первого торговца, то есть я буду закупаться у нее стрелами и сурикенами и зельками. Вот, остальное все выбивать с боссов и проходить только боссов больше ни что не юзать. Ни... как оно называется... Короче, я не буду использовать, на, например возможности, которые предоставляют мне босс. Типа после этого босс открывается вот такая вот крутая штука, я могу купить, например, крылья. Нет, и если я не получил крылья из босса, значит, у меня их нет. Пользуется только первым торговцем, верстаком, наверное, печкой и лутом с босса. Все. На этом условии заканчивается, и мы переходим уже к самому естественному боссу. Вот у он, Слизень. Сейчас он сдохнет. Специально построил арену такую, чтобы я мог пройти на ней большинство боссов. Арена будет перестраиваться под параметры и под особенности каждого босса. Ну, я думаю, я справлюсь с таким челленджем. Если вам это интересно, это новый проект. Я такого не видел еще, может быть я плохо смотрел, что скорее вероятнее, чем то, что он присутствует. Или то, что он не присутствует Короче, вы поняли, что я хочу сказать, да Если есть, напишите, если нет, напишите Интересно вам смотреть такое или нет Потому что я думаю, что чуваки, которые снимают терку уже не один год Они, наверное, знают, типа, что можно снять еще Вот, и довольно до... быстро бы догадались до этого И сняли бы, если бы это было действительно интересно Поэтому я вот и спрашиваю, типа, такое зайдет вам или нет Следующий босс это Глаз Ктулху Я уже на... На, слизне, на слизневом Маунти я уже с сурикенами, и я уже в броне ниндзя. И, естественно, я пользуюсь крюком, потому что он выпал со слизня. Без аксессуаров, потому что со слизня аксессуаров в обычном режиме не падают. Ну, тоже нормально, мне нравится. Итак, боссы все практически слишком легкие, потому что это не эксперт. Если вам зайдет это, я пройду то же самое в эксперте, только сделаю, наверное, одним видосом, таким побольше, по длине если интересно короче давайте мы набираем на этой рубрике в общем тысячу лайков на всех где-то там пяти видосах тысячу лайков мы набираем и я выпускаю это в эксперте точность такую же рубрику в эксперте террория на android обязательно будет но не скоро потому что ну я просто не могу бить стену плоти из-за того что мне не появляется гид вот как бы это ни печально не было но я жду уже часов, наверное, 15 этого гида, и он просто не приходит. Я не знаю, в чем проблема. Я уже думаю просто забить на это и пройти терку со 100 хп на ПК. Но это просто тупо, потому что это уже миллион раз сделали, Даже с одним хп чувак проходил. Не то, что ж там со 100. Поэтому, если ко мне не придет гид, то все. До свидания проекту. Я его не смогу сделать. <coughs> К большому моему сожалению. Нам выпадает криптовая руда. Смотрите, я только сейчас на стадии монтажа заметил то, что я создал себе броню из криптовой руды, но я не мог ее, по сути, создать, потому что у меня не было а, а, вот этих вот, как они называются? Короче, красненькие тельца, красненькая материи, которая выпадает с, с этого мозга. Вот а, я не смог. В общем, я сейчас не имею права играть в этой броне, да? Но так как я видос уже сделал, давайте я послушаю ваше мнение. А нужно ли мне переиграть этого босса или нет, я прям быстренько за секунду вставлю отрывочек маленький в следующем видосике. Как я убиваю этого босса, например, в той же самой броне и с обычным деревянным луком на этом же слизни. Короче, если вам это нужно, то, пожалуйста, я это сделаю. Тут я признаю свою ошибку и, в общем, ничем не хочу оправдаться. Так, ну и этот босс тоже слишком простой, потому что, еще раз повторяю, это не эксперт. Здесь мы просто убиваем маленькие глазки и потом бьем его самого и все. На слизне можно убить глаз, глаза спокойно, да и на мозгу тоже попрыгать можно не, неплохо так. И да, я хочу сказать, что я не буду использовать зачарование аксессуаров, если у меня будут аксессуары, не буду использовать зачарование оружия. То есть я буду использовать только лут в том виде, в каком он был. И буду естественно брать его с чит-карты, потому что ну, мне нет смысла выбивать из босса по тысячу раз. Мы не, не для, типа, мы не проходим террарию, да? Я просто убиваю боссов оружием и лутом с предыдущего босса. И все. Да, он прям очень быстро дохнет, потому что хп у него мало, сам он слабенький. Изичный босс, я бы, наверное, убил его даже с урикенами спокойно, с этой броней. Нельзя. Потому что с него падает очень много вот этих вот 20 хп Это ну, что это такое? Сердца, короче, с него падают на палочки. Вот что это? Объясните мне, что вот это тут валяется? Раньше это были сердечки, да, сейчас какая-то дата произошла, такая знаменательная, скорее всего. И у, меня, у нас появились какие-то палочки с какой-то красной ерудой на конце. Сейчас я убью осу, пчелу, королеву, пчел, неважно. Я перестроил арену уже под джунгли, и мы сейчас спокойненько ее замочим. Кстати, вот сейчас я просто открываю свою пасть и мочу на микрофон, да. Если вам такое нравится типа слушать, то пожалуйста, я буду продолжать. Если вам не хочется слушать, я могу сделать музычку, могу сделать монтаж какой-нибудь, и намного динамичнее будет проходить видос. Короче, сейчас будет голосование перед вами, там будет два варианта, динамичный видос или же такой нудный видос, условно назовем это так. Если вам нравится этот формат, то будут видосы выходить в этом формате. Если вам нравится более динамичный, то контента будет больше. Но он будет урезан. То есть вы можете уже придираться к тому, что я якобы начитерил что-то. Там будет видно не все. Здесь вы видите все прекрасно. Каждую стрелу, которая летит, каждое каждый мое движение, все увидите. Тут от вас ничего не скроешь. Тогда, я не знаю, у тех, кто любит смотреть РН ТВ или прочие люди, которые страдают паранойей, могут ну, заподозрить меня в чем-то. Поэтому для тех, чтобы, ну, для тех людей... Я, в общем-то, и сделал это в таком формате. Все-таки, я думаю, ну, не настолько просто пройти эти этих боссов, тем более потом там будут уже боссы посерьезнее. И вот эти вот как раз условия челленджа затруднят прохождение. А я уверен, что те люди, которые будут писать, что я читер, они сто процентов не могут пройти и без ограничений босса. Ну, может быть, не сто процентов, но пройти они его в любом случае с такой же легкостью, как это получится у меня не... Не смогут поэтому и будут кукорекать. в общем я думаю я вырезался довольно точно и вы поняли типа к чему я веду ну в общем у пчелы осталось немного хп половина я не знаю вторая стадия у нее вроде и не присутствует потому что а атаки какие-то у нее кончены их всего 4 это выпускание пчел это метание в меня своих жал это таран и, подожди, а у нее нет четвертой атаки, у нее только три. Да, у нее только три атаки, но это вообще ерунда. полнейшая боссы язычные, я не знаю. Типа, может быть, надо было в Эксперте начинать? Напишите в комментах. Все-таки, если я уж начал, я продолжу проходить в обычном режиме. Так. И напишите, кстати, насчет того, каким образом проходить стену плоти. Видите, мне придется же а, после пчелы ее проходить. И я могу пройти ее пчелонатами. Это самый простой способ. Могу пройти ее луком, это способ чуть посложней. И могу пройти ее вообще каким-то прям конченным оружием. Конечно, там у нас со скелетрона ничего не выпадает, вроде бы. Короче, как, какой-то магии со скелетрона вроде бы. Вот напишите, да, чем мне пройти эту несчастную стену плоти. Какой из трех способов вам нравится? Если вы до этого момента смотрели, я думаю, как раз-то вы достойны ответить на этот вопрос, потому что вам интересно. Ну, все, остается совсем немного. Это был, так сказать, пилотный выпуск, поэтому особо я ни на что не надеюсь. Я надеюсь на вашу критику в первую очередь, потому что мне очень важно знать, что здесь не так и что здесь так. Короче, чтобы... Чтобы проект жил, чтобы мой канал развивался, чтобы вам было интересно и мне тоже естественно. Пишите обязательно, что у вас не устраивает. Да, все, пчела побеждена, замечательно. Всем спасибо за просмотр, всем удачи.